В Императорском зале Казанского федерального университета прошел бесплатный концерт страницы европейской камерной музыки. Концерт организован при участии Казанской государственной консерватории. Гостей мероприятия ждал репертуар с композиций Шуберта, Мендельсона и Шумана. Исполнителями выступили народная артистка России Ирина Бочкова «Скрипка» и лауреат международных конкурсов Ольга Пятницкая «Фортепиано». Ирина Бочкова является профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского и заведующей кафедрой «Скрипки». Она выучила множество всемирно известных скрипачей, лауреатов международных конкурсов. Подобные мероприятия проходят в КФУ регулярно. И помимо научной деятельности, в жизни Казанского федерального университета также должно присутствовать и искусство. Артем Тупичкин, давитеров Универ -ньюс.